Еще раз приветствую всех на своем канале. Сегодня хочу приготовить картошку при по-домашнему. Как я его готовлю? С обычной картошки. В общем, почистил я вот такие вот картошечки. И что я буду делать? Она стоит в воде, немножко отмачивается, чтобы ушел с него прохмал. Вот такие вот, если что есть убрать. Разделяю его просто на вот такие вот части. Ну и для красоты нарежу его вот так вот, чтобы. Более преобразить картошку. Вот картошку нарезала. Теперь я ее отправляю в контейнер. И буду промывать ее. Мне надо, чтобы немножко убрать с нее крахмал. В общем, промываем в раковине, под раковиной. Стекла промоем ее. Воду. Вода немного стечет. Вода с картошки. Стекла максимально. Ну, может быть еще немного есть. Но, чтобы оставить ее более подсушить ее, я возьму такой кухонный полотенчик и вот так вот его подсушу. можно сказать, протру. И можно же вот так салфеткой подсушить. А не так прям совсем высушивать, а так слегка подсушить, чтобы она не стреляла в масло. Вот она мне уже подсохла достаточно. Можно подождать, а можно ускорить процесс именно вот так салфетками. Вывалим обратно в блюдо. Теперь будем подсаливать ее по вкусу соль в ложьте, так как вам нравится. И любую приправу, если желаете, можете положить приправу. Не желаете, можете не ложить. Я положу приправу для вкуса. Перемешиваем. Она сейчас перемешаем все. И дадим чуть-чуть ей отдохнуть картошечки нашей. Ну, постоять, набраться. Соли и приправы впитать в себя. Ну, вот так, минут 10, не больше. Можно в открытом, можно в закрытом состоянии, без разницы. Пока прикрою его. Ну, для того, чтобы пожарить картошку, я возьму простую обычную кастрюльку, которую, у меня есть, которую мне не жалко использовать для, для жарки картофеля, потому что посуду она сильно портит. Я уже в это неоднократно жарила заливаем масло как можно больше ставим на огонь так, количество масла сейчас вам покажу чтобы ну вот так вот достаточно теперь ждем пока она находится хорошо я бросила одну картошечку она вот уже кипит значит можно ложить остальные ну не все сразу а там этого достаточно один раз и вот так вот все партии до конца жарим так она будет бурлить когда мы увидим что она готова ну, она там подзолотится если кто-то не доверяет цвету подзолоты, можете попробовать перемешиваем периодически чтобы не пригорело вот до такого вида жарим она уже готова будет и выкладываем на блюдо с салфеткой под масло салфетки спитала Снимаем вот такие вот, вот ложечку, так, чтобы масло осталось у меня внутри, кастрюльки. Следующую, следующую партию. Вот фрива у меня уже приготовилась, мягкая, очень вкусная картошечка. Легко разламывается. Готово. Вот. В общем, простой рецепт картошки фри. Готовьте. Очень вкусно. Спасибо всем, что смотрели мое видео. Смотрите мои другие видео. Присоединяйтесь ко мне, подписывайтесь. Если вам понравилось, ставьте лайк. Большое спасибо. До свидания.